Наступившая неделя в России обещает быть аномально жаркой В Татарстане тоже стабильно держится настоящая жара Столбики термометра в нем превышают отметку в 30 градусов В публике Татарстан здесь вот температурный фон градусов на 5 выше, чем климатический У нас сейчас порядка сегодня уже было по данным нашей метеостанции Казань-Университет По-моему, 32,6 градуса вот в 12 часов и, по-видимому, температурный фон будет расти. Татарстан находится сейчас в зоне высокого антициклона. Поэтому при такой жаре очень велики шансы на то, что разовьется мощная кучево-дождевая облачность. Послабление жары можно ожидать лишь пятницу в пятницу субботу и будут выпадать осадки. Не столь значительные, но все-таки будут. И при прохождении холодного фронта в летних условиях, условиях жары, всегда можно ожидать неприятностей. Могут быть и гроза, и шквалы, и ливни. Но с 12 по 17 июля температура снова повысится и будет выше нормы. Эльвира Зорина, Фарид Захитаглы, Универньюз.